Всем привет, я Алина Фокс, это мое новое видео под названием «10 вещей, которые делают меня счастливой». И первое, что мне делает счастливой, это тиканье часов. Когда я была маленькой, каждый раз, когда я просыпалась или наоборот засыпала, всегда слышала тиканье часов. И я обожала, ну, допустим, именно просыпаясь, слышать тиканье часов в комнате в тишине и при этом уже начинать слышать всю движуху за дверью твоей комнаты, где тишина и тикают только часы. Второе, что мне делает счастливой, это новое знакомство. и люди. Я обожаю новые знакомства и людей, так как э, я сама по себе очень общительная, и если я вижу, что передо мной действительно искренний и добрый человек, то мне эти новые люди и это новое знакомство доставляет мне огромное счастье. Третье прозвучит, наверное, как реклама, но все же я обожаю Дом книг, потому что зайдя именно во вторую часть э, Дома книг, где продается именно литература, так и современная, так и классическая, мне кажется, я готова была там застрять на целых 2-3 дня, потому что там так много всего интересного. Я обожаю такую атмосферу. Я обожаю, когда меня окружает море книг. И самое, что главное, все как нужно. прям все в правильном порядке. Все так красивенько стоит, все так располагается. И ты вот ходишь, смотришь, там, о, фантастика, так, посмотрим, что у нас здесь. Библиотека не сравнится с домом книг, потому что в библиотеках содержится практически только классика, а в дом книг содержится так и классика. Так и современная литература. Так и детская литература. И научная литература. То есть там есть просто все. четвертое это доброе утро. В моем понятии доброе утро. Это не когда ты просыпаешься от того. Что там будильник зазвенел. Или родители тебя будет, Или соседи вдруг решили ремонт затеть С утра пораньше. Нет. В моем понятии доброе утро. Это когда ты просыпаешься от того. Что вся комната наполнена солнечными лучами. И когда ты открываешь глаза. Ты видишь. Голубое-голубое небо И начинаешь уже потихоньку слышать а, Всю движуху на улице, которая происходит Ты слышишь, как твой город, как Москва просыпается Зимний солнечный день Когда ты выходишь на улицу Тебе никуда не надо, у тебя нет никаких забот Тебе нужно лишь только отдохнуть, расслабиться Куда-нибудь сходить, прогуляться И вокруг тебя сугробы, которые переливаются от солнца в разные цвета и голубое небо, вот это вообще это самые такие мои любимые моменты, которые доставляют мне огромное счастье Шестое это снимать видео с друзьями или с родными Вот когда вы веселинки смотрите мои видео Вы только предполагаете, что может быть там было за кадром А когда я смотрю свои видео, я начинаю вспоминать, что было за кадром Какие-то моменты я могу просто взять, обрезать и там отправить своим друзьям Или наоборот показать своим родителям Сказать, а вот вы помните Помните, что тогда было, и вместе с ними посмеяться. Мне кажется, это самое вообще наилучшие и классное воспоминание. Седьмое, это делает абсолютно всех девочек счастливыми. Это цветы. Самое главное, чтобы никак как на цветы дарить. Вот, это самое главное. А, ок, кстати. А, нет, ладно. Не надо это говорить. Дарите хорошие, красивые цветы. Вот и все. А, дальше Восьмое, успехи в учебе тот момент, когда ты понимаешь, что ты это делал не зря что Ты не зря тратил это все свое время на что-либо И когда ты увидишь эти успехи, тебя безумно это радует Спасибо. Девятое, это удачный поход по магазинам Сейчас объясню, что такое удачный поход по магазинам И что такое неудачный поход по магазинам Начну с неудачного. Неудачный поход по магазинам, это когда ты уже идешь в 10 магазин и понимаешь, что везде висит какое-то фуфло непонятное, которое стоит слишком дорого, и ты, короче, до сих пор ничего не купил, зайдя уже в 10 по счету магазин. А удачное, это когда ты заходишь где-то уже в 3 так в магазин, а у тебя уже закончились все деньги, и ты... Идешь счастливая, и у тебя очень много сумочек и покупочек. Десятое, что меня делает счастливой, это, конечно же, хорошая музыка. Есть такие песни или композиции, которые никогда не надоедают. Вот у меня есть такие. Я считаю, что каждый видеоблогер обязан снять кое-подобное видео, чтобы напомнить своим зрителям, что счастье может содержаться даже в каких-то мелочах. По этому поводу я решила, что я передам некую стафету своим подругам блогерам саша и полина ваша задача напомнить эту простую вещь своим зрителям и да прошу вас своих веселиночек я так называю зрителей кто не знает написать в комментариях что вас делает счастливыми всем привет я все это фокус я поница не забывайте Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, и я буду появляться еще еще. Люблю Пока-пока. Еще раз, стой, еще раз скажи. Всем привет, я Света Фокус. Отпала. Ну что ты сделала? Я тебе разрешала трогать. Не знаю.